Здесь организовано одностороннее движение по Лебедевой по республике, достаточно удачно откорректированный режим зеленой волны. Он будет долго водить ручкой по карте, больше похожую на лабиринт Минотавра. С каждым кругом из уст будет вырываться слово «удачно». Удачными окажутся новая организация движения, ремонт везде и сразу, кроме одного – пробок. В этом году начнут ремонтировать коммунальный мост. Об этом говорили с 2013 года, когда стало понятно, ямочный ремонт не спасает. Потом ждали 2015, когда сдастся четвертый мост. Потом два года еще чего-то ждали, и наконец свершилось. Мост начнут ремонтировать уже 20 мая. В это же время за ремонт возьмутся на Мира, Маркса, Пиринсона, Винбаума, Дубровинского и это лишь часть списка. В принципе, на всех участках, где э, будет производиться ремонт, движение будет затруднено. То есть у нас, э, получается, кроме центральной части города, у нас будут ремонтироваться улицы Белинского, Партизана, Железняка, Металлургов, Красноярский рабочий, Вавилова, э, часть улицы Симофорной. Поэтому что на левом, что на правом, ну, движение будет достаточно плотным и затрудненным. А все потому, что мост закроют на 120 дней. Пропускать будут только общественный транспорт и спецмашины. Остальным придется пользоваться Октябрьским и Четвертым мостом. Весь трафик с ремонтируемых Мира и Маркса планируют пустить по Лебедевой и Республике. Не зря же их сделали односторонними. Повернут вспять улицы Обороны и Грибоедова, откроют пешеходную часть диктатуры, односторонним сделают участок на Декабристов и на той же диктатуры, поставят два светофора на Лебедева Винпама и Брянской Перенсона. Егор Фролов, один из тех, кто принимал участие в разработке новой схемы движения Но тем, что получилось, остался крайне недоволен Причем были предложения и от нас, как от Федерации автовладельцев О том, что начать уже оптимизацию дорожного движения Начать испытывать те э, э, схемы дорожного движения Для того, чтобы начать, на начало момента ремонта э, в, апреле, в конце апреля и начале мая мы уже смогли смело войти и спокойно начать ремонт. Для того, чтобы, испытав уже все схемы, чтобы стояли информационные щиты, мы их обсуждали, сегодня про них мы не слышим. Мы обсуждали увеличение пропускной способности партизана-железняка, сегодня мы этого не слышим. Как будет организована схема дорожного движения, но ну, это ровно такая же, как и ранее обсуждалось. Но раньше мы обсуждали, что коммунальный мост будет перекрыт наполовину, сегодня мы узнаем, что коммунальный мост будет перекрыт полностью. Я, если честно, уже подумаю пересесть велосипед и он у меня два года стоял на балконе очень редко им пользовался ну, в этим летом я думаю я им буду пользоваться каждый день Судя по всему, искать альтернативные способы передвижения придется по меньшей мере двум тысячам красноярцев. По крайней мере, именно такое количество создателей схемы чисто математически пересадили на автобусы. Как получится на практике, неизвестно. Сегодня по городу курсирует около тысячи автобусов. Увеличивать их количество никто не будет. По крайней мере, сейчас таких разговоров даже не идет. Ну значит пока мы не планируем, потому что на сегодняшний день через мост проходит 22 маршрута. То есть это достаточное количество для перевозки пассажиров. В период закрытия моста, то есть первые дни, мы будем мониторить ситуацию. У нас есть автобусы, оборудованные датчиками по изучению пассажиропотока. Плюс будем выставлять людей на, перекры... на остановках и будем смотреть. Но основная, конечно, задача при организации движения, это чтобы не увеличился интервал движения между автобусами. Потому что, соответственно, при увеличении интервала будет увеличиваться загрузка автобусов. А это июнь прошлого года. С самого утра пользователи интернета начали делиться кадрами героических подвигов. Пройти пешком коммунальный мост просто потому, что на транспорте не проедешь. Город встал в пробки, когда на переправу зашла бригада рабочих. Мост, к слову, не перекрывали, а лишь ограничили движение по нескольким полосам и центр не ремонтировали. Попад мост попасть. Никак. А еще будут разборки с водителями, которые, не замечая новые дорожные знаки, будут ругаться на рабочих. И будет много гневных постов в сетях от разных людей, но с одним смыслом. Спасибо, теперь дорога на работу вместо 15 минут. Занимает час. Виктория Лопатайте, Виталий Субботин. Воскресные новости.